Всем снова здрасте! Это снова вы, это снова я. И сегодня речь у нас пойдет о трех достаточно интересных ножах от российского производителя компании Dagger Первый нож модель называется Urban. На клиночке сталь 440 c Black Wash со шлюхами. Накладочке черный G10, общая длина 23 см, сам клинок 93 мм. Надпись на клиночке гласит, что нож дизайн in Russia, и тут важно точно перевести эту надпись. Да, именно дизайн наш, а за производство надо сказать спасибо ублюдкам из Поднебесной. Каким ублюдкам? Косорылым! Первая партия этих ножей была произведена в Китае, но я так понимаю, по причине огромного количества косяков, которые китайцы умудрились уместить на квадратном сантиметре этого ножа, Компания Dagger в следующие партии будет производить уже на других мощностях, и это вселяет оптимизм. Прежде чем презентовать следующую модель, прошу вас включить воображение и представить себе керамбитообразный пуш-дагер с клинком кинжального типа. Если смогли, встречаем Dagger Defense. Тут N690 на клинке, черная же 10 на рукояти, соответственно 6-сантиметровый практически, клинок кинжального типа с односторонней заточкой, все соответствует российскому законодательству. И да, вот этот нож уже полноценный, Handmade in Russia. Равно как и следующий клинок, и как по мне, это самый интересный из присланных компаний Даггер. Модель называется Тактик. Сразу скажу, что у Тактика есть два брата-близнеца со схожей геометрией клинка. Комбат с кинжальным клинком и outdoor со сканди скандиспусками от середины обуха тактика соответственно также n690 на клинке оранжевый g10 на накладках длина клинка 87 и 2 миллиметра что фактически означает до холодника. этому ножу не хватило буквально каких-то пару миллиметриков. рассмотрим этих красавцев поближе фикс пока отложим urban когда я только начал виртуальное знакомство с компанией Dagger по их инстаграму, а дело было еще в мае 2017 года, при взгляде на этот нож у меня вертелась только одна мысль. Кто кого выебал? Спайдерка Онтарио? Или наоборот, что родился этот живопыр? Однако, когда получил нож в руки, знаете, все попытки найти первоисточник вдохновения для этого клинка, что как-то сами с собой отпали. Это реально прикольный, самобытный нож. Предупреждаю, как старые добрые времена я чуть было не похоронил Русский Булат за их нож-берсерк отвратительнейшего качества, которое я показал на весь честной народ, за что, кстати, Русский Булат мне был потом безмерно благодарен, а у Берсерка продажи были я и Буали Бабу. Но, собственно, я сейчас и этот нож за все косяки, которые производитель допустил, я его просто сейчас уничтожу. Однако... Я очень хочу, чтобы вы сконцентрировали внимание, что претензии это не столько к Даггер сколько к косорылым ублюдкам, которые фактически занимались изготовлением этого ножа. Каким ублюдкам? Косорылым! Как ты их сам назвал! Сам производитель об этих косяках прекрасно в курсе и Держу пари, в следующих партиях постарается их исправить. Тем не менее, на память я их зафиксирую, ну, Просто потому, что сколько обзоров я на этот нож не посмотрел, все как в один голос говорят: ну да, там первая партия вышла с косячками, но производитель это учел, сменил производителя, там исполнителя, тыры-пыры, в следующий раз качество будет лучше. Не, ребят, я все прекрасно понимаю, хрен ли кусать руку, которая тебя кормит. Производитель тебя уважил, прислал нож, типа надо бы похвалить. Хрена с два. Здесь вам не тут. И засвечивая нож на широкую аудиторию, я де-факто его рекомендую. Однако, я не могу фактически рекомендовать этот нож к приобретению, пока не будут исправлены следующие косяки. Подъем по списку. Первое, что бросается в глаза, это широченный подвод. Братва, согласитесь, это выглядит просто по-уебански. Я уверен, вам не составит труда выебать китаёс и заставить их сделать то же самое, что вы делаете своими прямыми российскими руками, растущими из плеч, как на тактике. Я не знаю, что хотите, делать: Увеличивайте ширину болванки ради дальнейшего стачивания ее под подвод. Или просто уменьшите ширину этого безобразия, но я вас заклинаю, сохраните симметрию на этом реально прикольном, самобытном, уникальном клинке. Второй момент. Неважно, каким путем пойдете, но, пожалуйста, добавьте чойл в конец режущей кромки. Сейчас, судя по подводу, режущая кромка должна заканчиваться в этом месте. А фактически заканчивается вот здесь, и ей реально не хватает практически целого сантиметра. При всем моем уважении к отечественному производителю и как бы я ни старался выградить конструктора, судя по всему косяк этот именно с нашей стороны. Фурнитуру, ребят, необходимо сдвинуть на 1-2 миллиметра вниз, а запас хода там есть, поверьте. Ну просто, чтобы когда снимается фаска за 60-й, не оставалось вот такой вот безобразной махры на этом очень тонком сочленении. Сколько обзоров на YouTube не посмотрел на этот нож, у всех ребят этот косяк. И хотел добавить, не забудьте изменить направление клипсы, чтобы она когда винт утопнет, его не закрывало, но как бы это можно сделать и просто руками. На клипсу тоже, пожалуйста, обратите внимание. И крайний момент даггера. Я вас очень прошу, выберите, пожалуйста, какое-нибудь конструктивное решение для того, чтобы осевой при попытках его отвинтить не прокручивался. Его реально сейчас без танцев с бубнами не разобрать. Не подрегулировать, не выставить клинок по центру и, что очень важно, не отрегулировать усилия, которое требуется для открытия за спайдер-холл. В остальном нож бесспорно прикольный. Что не говори, очень сильный самобытный дизайн. Реально богатая комплектация, что в принципе не свойственно отечественному производителю. Ну и елы-палы, цена вопросов всего 2200 рублей. Ребят, это пиздец как круто. Я больше чем уверен, что к моменту выхода второй версии этого ножа, а Urban 2 мы ждем уже примерно через месяц, на нем будет сталь D2 и Frame Lock, я уверен, что производитель нас порадует не только косметическими изменениями. Едем дальше. Нож Dagger Defense. Ну, судя по всему, этот представитель креветкообразных пушдаггеров воплощает собой начало творческого пути компании Dagger Knives, когда они планировали делать ножи для самообороны. Лично мне очень жаль, что компания решила перепрофилировать легенду своего бренда от смелого акцента на ножах о самообороне на банальные dc -шники. Ну, как бы, имеем, что имеем. Defense с английского «защита». Это типа нож последнего шанса. И как бы, если рассматривать его в контексте самообороны, в принципе, очень даже ок. Но если рассматривать его как EDC-шник, ребят, добрость. Да нож из формованного кайдекса, внутри держится за счет трения, тек два винта, соответственно, можно как угодно это все дело переставлять под нужный вам угол, в плане тактикульности ок. Но на EDC этого Бармалея брать, ну, прямо, скажем, идея на любителя. И вот почему э -э, мою достаточно среднюю руку этот нож ну, просто не заполняет. Вот я сейчас пытаюсь его всеми силами агрессивно сжать. Нож все равно гуляет в руке, как карандаш в ведре. И если это дело компенсировать большим пальцем, что прям вот просится. Ну, по шкуросъемной части... В принципе, очень даже ок- идеи. И то все равно островат обух для такого хвата. Кстати, да, Defense есть еще и со спусками от обуха. Вот там, наверное, это будет все круто и удобно. Однако, если рассматривать применение этого ножа в качестве унижения живой силы противника с затыкиванием 6-сантиметровым клинком ну как бы положишь, Большой палец на обух и, как бы, а чем уже тыкать тут просто стоящие <смех> кромки эффективно не остается. Я уже молчу о том, что острый достаточно край колечка реально пытается оттяпать у меня часть мизинца. И не дай бог, нож как-то поедет, реально такое ощущение, что мясо с собой заберет. Не, я, конечно, прекрасно понимаю, что вся вот эта вот тактическая составляющая подразумевает работу в перчатке. Ну, ребят, мы же вроде как об EDC предназначении говорим, и как бы вот обратным хватом все вообще хорошо, все замечательно. За счет широкого кольца вся это безобразие компенсируется. Ну, ровно до того момента, пока ты не вставишь указательный палец в этот нож. И опять острая кромка все норовит оттяпать кусок мяса. Так что отечественный хендмейт за 4700 рублей, ну, прямо скажем, я этот нож не понял. Наверное, он на любителя. На любителя и очень большого ценителя. А вот кому нет претензий от слова совсем, так это к тактику. Реально очень достойный нож. Не, ну, конечно, если включить говноедом, можно попытаться докопаться до не очень аккуратно обработанной же 10 на рукояти и оставшимся следам машинной обработки на обухе и на спусках. Однако, за отечественный handmade 4700 рублей, в принципе, очень даже ок. Эргономика ножами а просто в гастрономический экстаз вводит. Тонюсенький агрессивный клинок с узеньким подводом. Блин, это просто смотрится красиво. Очень неплохо заточен из коробки. А, да, стоп. Не из коробки, а из вот такой вот тубы, в которых фиксы от даггеров приходят. Соответственно, подпальцевая выемка. Ну, просто сказка. Как она мягко огибает. Мясо на моем указателе. Не, ну я не знаю, может это, конечно, в сравнении <смех> с дефенсом. Ну, хрен с ним. Что прямым хватом, что обратным. Ну, просто как в мягкую перину мизинец утопает. Нужно также и сформованного кайдекса, и теклоком. Знаете, вот просто верю. Да, это городской фикс. Однако, оранжевая g 10 как по мне, ну, действительно не самый лучший выбор для подобного рода ножей. И тут я с производителем согласен, что нахер эти оранжевые и все цветные рукоятки, следующие тактики аудоры и комбаты будут только с черными G10. Соответственно, в течение двух месяцев на фиксах будут введены стали Лома 2379 и К-110. И, как я уже сказал, Урбану скоро светит версия из стали d 2 что имеем в итоге? Ну, во-первых, все-таки новый игрок на рынке отечественного ножестроения. Я вас призываю запомнить, подписаться и последить дальше за Dagger knives. Уверен, мы о них еще не раз услышим в позитивном контексте. Ну, кстати, в том числе и от меня, потому что я взял эти ножи на месяц с целью погонять в хвост и в гриву, убить режущие кромки и потом восстановить, с полноценным рассказом, что из этого получилось, какие впечатления новые появились. Возможно, где-то перехвалил, возможно, где-то я их просто незаслуженно втоптал в грязь. Через месяц посмотрим, будет еще интереснее. До новых встреч!